Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Шмонина, мне 39 лет, я живу в городе Самара. Зимой 2021 года я прошла курс прозрения. Для меня это было просто какое-то чудо. С а Чудо все началось, потому что я не знала про Анатолия Александровича ничего, про его курсы. И просто случайным образом я попала к нему на страницу в последний день набора на этот курс. Не раздумывая, записалась, решила попробовать, хотя относилась очень скептически. Врачи мне уже говорили, что все, вот такое зрение, какое у тебя есть, оно может только ухудшаться, лучше не станет. Вот. Но услышав, что Анатолий Александрович сам смог себе зрение улучшить, я ему поверила, и это действительно оказалось правдой. Курс абсолютно замечательный. Мне все очень понравилось. Очень понравились все практики, все упражнения, потому что они настолько простые и понятные. То есть не нужно очень долго в чем-то разбираться, задумываться. Вот все на таком уровне, что каждому человеку понятно. Но каждая практика и каждое упражнение очень действенно приносит результаты. Это видно сразу. По поводу моего зрения могу сказать, что когда я заходила на этот курс, а вот левый глаз у меня вообще видел только свет и тень, я даже образов не видела. Вследствие операции у меня так произошло. И правый глаз я видел немножечко лучше. То есть я видела образы, но я не могла читать, ходить самостоятельно. Пройдя курс... Уже в течение курса я сразу заметила результат. То есть, делая упражнение, я поняла, что левый глаз у меня уже начал видеть мою руку, начал замечать цвета, правый глаз тоже стал видеть все ярче, четче. То есть, к врачам я уже не хожу, поэтому цифры я не назову, но по своим ощущениям, конечно, я заметила, что я уже могу передвигаться сама. Я вижу ступеньки, бордюры, то, чего я раньше боялась. Я вижу людей, уже никого не врезаюсь. Вот, конечно же, все это благодаря курсу, благодаря Анатолию Александровичу. И огромная благодарность Ирине Егинашевой, потому что она столько светлый человек, который переживает за всех. И в ее исполнении все упражнения, это просто какое-то чудо. Вот просто послушав ее голос, мне кажется, зрение сразу улучшается. И чудесным образом организована группа и поддержка кураторов, потому что это огромный плюс, намного удобнее заниматься, когда тебя поддерживают люди, которые, казалось бы, тебя и не знали раньше, но они стали настолько родными всегда интересовались, как, как проходит, как, как дела, да, предлагали поделиться своими впечатлениями, своими результатами, и наша группа настолько сплотилась, все действительно так делились, это улучшило результат наш просто в сотни раз, и в принципе я могу сказать что жизнь моя поменялась потому что нас не только научили видеть лучше заниматься собой но и относиться к жизни иначе с большим позитивом с большей радостью сразу же после курса прозрения я пошла на курс генетическое здоровье потому что я поняла что это действительно такое такие волшебные курсы от которых меняется просто жизнь но и по зрению конечно